Всем привет! Меня зовут Наталья Викторовна и сегодня мы с вами разберем те ошибки, которые были допущены в данной книжке. Весь школьный курс в таблицах, и определениях, схемах автор в Рублевский. Мне книжка эта очень нравится, она достаточно удобная, достаточно классно сделаны таблицы, схемы, все в кратком виде, но изложено достаточно-достаточно полно. При этом, как я уже говорила в прошлом видео, я больше рекомендую эту книжку все-таки учителям. Но посмотрим, какие ошибки здесь есть и что можно исправить. Начнем с того, что очень много опечаток, ну вот такого плана я зелененьким всегда выделяю, что, например, указан хром вот таким вот образом, то есть у вас как будто бы слетел вниз этот индекс, или медь точно так же, то есть здесь указано именно, указан именно символ хрома и меди, а не что-то другое, то есть обращайте внимание. И снизу всегда вот я здесь оставила а, странички, чтобы вы могли у себя исправить неточности. Конечно же, я могла какие-то ошибки тоже пропустить, если вы что-то еще дополнительно найдете, обязательно пишите это в комментариях. Далее, что можно еще увидеть? Значит, у вас здесь записан порядок заполнения различных подуровней, и написано следующее: 1С, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d. И затем у нас должен быть 4П, да, а указан 3D. То есть здесь опечатка. Исправляйте, здесь должен быть 4П под Далее, здесь у нас опять же техническая опечатка, вместо атома водорода указали нам 4 атома азота, при образовании молекулы метана. То есть всего лишь здесь должен быть водород. Следующее, опять же техническая опечатка, калий и написали нам, а с единичкой. Должен быть алюминий. Они очень похожие. и когда, например, сканирование происходит, то же самое может произойти. Причем я заметила, что в принципе везде в данном учебном пособии в Рувлеске, то хочет ставить, то не хочет ставить обозначение газа, да, то есть стрелочку вверх или обозначение осадков, стрелочку вниз. То есть где-то ему захочется, он поставит, где-то не хочется, он не ставит. То есть я, конечно же, ставлю всегда, то есть указать, что это у нас вещество в газообразном состоянии. То есть обязательно указывайте стрелочкой вверх. А вот, например, в другом же тоже, я как пример привожу, CO2 нам не указали, при этом H2 силицеом 3 нам показали, что стрелочка вниз, вот здесь, например, показали, что стрелочка вверх, да, а вот здесь, например, ничего не показали, да, то есть учитывайте, что есть вот такие перчатки или неточности. Далее, здесь у нас неправильно составленные формулы, двойная соль, калий, алюминий. И нужно написать so 4 дважды. Я просто уже для себя исправила, поэтому вам может показаться, что здесь есть двоечка. На самом деле ее там нету. То есть это у нас сульфат калия-алюминия, да, двойная вот такая соль. При этом СО4 должно быть дважды. И также неправильно указан комплекс. Здесь он написан таким образом. Натрий-2, цинк-ОН. OH. И потеряли индекс. Здесь должен быть четверочка. То есть дописывайте вот этот индекс. Далее. Что касается вот этого уравнения, да, или этой схемы, с одной стороны она вроде бы и верна, то есть вам показывает следующее, в рублевский, что при нагревании и наличии света у вас будет происходить типа разложения на H-хлор и О, но при этом непонятно, что такое О, когда, ну, в нормальных, скажем так, нормальном виде это записывается вот таким вот образом, в квадратных скобочках, говорится о том, что это атомарный кислород. А здесь этих квадратных скобочек нету. Хочется дописать двойку. То есть вариант следующий. Либо двойку, да, то есть логично как простое вещество, либо указывайте это в квадратных скобочках, что это атомарный кислород. Тут действительно должен быть атомарный кислород. То есть исправляйте, но на вот такую вот штуку. Далее, это у нас 124 страница. У вас указано, что сильный электролит, серная кислота, водные растворы изменяют окраску индикатора. Здесь должен быть процесс диссоциации. Раз это у нас разбавленная серная кислота, она у нас ведет себя по типу сильного электролита. И здесь должно быть не равно, а стрелочка в одном направлении. То есть не равно, а как диссоциация, стрелка в одном направлении. Опять же, ну, типа не указывает, что водород у нас газообразным состоянии, Но я уже на это не обращаю внимания, но тем не менее, чтобы вы запоминали, что это газообразное вещество, все-таки показывайте стрелочкой вверх. Далее, вот такой интересный вариант, значит, в данном учебном пособии он указывает следующее, что ордофосфорная кислота это твердое прозрачное вещество с водой смешивается в любых соотношениях при этом в другом учебном пособии он э, перечисляет какие вещества как раз таки с водой смешиваются в любых соотношениях и при этом делает сноску что иногда к этому списку добавляет h3po4 это неверно так как растворимость h3po4 в воде хоть и большая но не ограничена то есть он сам себя противоречит причем я специально пересмотрела школьную учебник да то есть одиннадцатого класса по химии белорусский школьный учебник и что я там увидела что h3 по 4 в этом списке нет поэтому в любых соотношениях вот я бы конечно же здесь подчеркнула потому что все-таки ортофосфорная кислота обладает ограниченной растворимостью то есть не в любых соотношениях немножко меня эта формулировка смутила Далее, здесь просто опечатка, обратите внимание, то с такой схемой классно, на самом деле эти схемы очень классные, силициум 2 плюс фтор 2 и получается силициум фтор 4 тут действительно, но откуда здесь берется вода, водорода вообще в принципе нигде нету, то есть здесь должен быть кислород, это просто опечатка, ничего тут страшного нету, опечатка исправляется 147 страница. Далее мы видим следующее. Такая же опечатка сделана а, при электролизе а, или получении металлов, когда у нас происходит электролиз алюминий 2О3. Значит, У нас, конечно же, здесь можно а, все что угодно, учитывая, что у вас там какой-нибудь будет а, анод, скажем так с углеродом и так далее, но логически рассуждаем следующее, у нас здесь должен быть алюминий и кислород, самый простой вариант, мы не лезем в дебри, и тогда если мы будем с вами уравнивать, у нас все прекрасно получится, то есть тут не co 2 а кислород должен быть. Далее, вот такая интересная схема, она-то правильно, но меня смущает следующее: вот на первый взгляд, если была бы была я учеником, что бы меня смутило? Ну, отлично, окисление, все прекрасно, но откуда берется медь? Все классно, откуда она берется, то есть лучше, конечно же, указывать, что у вас здесь Купрум О при нагревании, и тогда будет понятно, что у вас из такого вторичного спирта будут образовываться кетон, выделяться медь и вода, то есть я бы дописал бы вот это Купрум О, потому что не совсем понятно, откуда оно берется. При этом, еще мы чуть-чуть позже увидим, когда наоборот записали купрумон и не записали медь. Здесь опять же 189 страница, опечатка, неправильно записали вещество. То есть у вас здесь происходит образование или получение алканов, мы видим следующее, что из... Вот этого вещества у нас происходит следующее. Образуется органическое соединение. И потом у нас, скажем так, протон водорода в общем будет э, меняться на вот это все оставшееся. Магний, бром и так далее. То есть у нас должен получаться rch 3 Они написали RH, то есть CH2 группу куда-то потеряли. Поэтому вот такое будет правильное соединение или схема в общем виде. Далее. Это... Но, ну, конечно же, спорный момент, да, это от тема алкены и длина двойной связи в Этене. То есть здесь идет речь именно, обратите внимание, про Этен. Этен — плоское строение, валентный угол 120 градусов, длина связи 0,133 нанометра. Конечно же, в некоторых учебниках можно встретить 0,133 нанометра. Например, сам же в Врублевский он приводит в конце данной книги следующие справочные данные, что вот 0,133, а потом просто во всех алкенах типа 0,134. Я специально вырезала да, картиночку из школьного учебника 10 класс и здесь конкретно написано потому что мы ЦТ сдаем по школьным учебникам в молекуле этилена расстояние между атомами углерода равно 0,134 нанометра что заметно меньше нежели чем в молекуле этана 0,154 и в принципе даже когда я училась нам говорили, что очень легко запоминать 0,154, 0,134 и 0,120 нанометров то есть я бы конечно исправила Здесь на 0 сто тридцать по школьному учебнику, потому что он все-таки предназначен для сдачи ЦТ. То есть обратите внимание, что вы, вот лучше 0.134, мало ли будут какие-то задания у вас в централизованном тестировании. Далее, вот тот вариант, который говорили. Здесь указали, что Купрум О произойдет окисление, но то, что медь потом выделится, никто не указал. То есть хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы записали там медь и воду, потому что нам иногда в каких-то цепочках очень важно... Все продукты реакции указать. Ну, вот такое небольшое уточнение. Далее, это просто чисто такой технический момент. Написали вместо атома водорода фосфор. Я, конечно, уже тут своей ручкой до этого исправляла, поэтому, может, не совсем видно, но те, у кого есть эти книжечки, вы себе исправьте: 226 страница эльдогибную группу напечатали с опечаткой. Следующее. Возникло какое-то неизвестное вещество, я даже для себя вот так пометила, аж хлор, вопрос, откуда оно взялось. Мы сейчас с вами будем разбираться, что же, должно быть, что же здесь должно образовываться. Значит, у нас есть ангидрит уксусной кислоты, у нас происходит взаимодействие с анилином и что потом образуется. По идее, у нас должны... Должно вот действительно вот это соединение образовываться. И второе соединение, это сама по себе уксусная кислота. Никакая не ашклорная, она здесь в принципе не может взяться. И ниже чуть-чуть тоже одна опечатка. Просмотрите внимательно. То есть у нас происходит следующее. Уходит молекула воды, но при этом количество атомов кислорода остается точно такое же. Здесь один лишний кислородик. У вас будет молекула структурная вот такого плана, то есть лишний кислород указали, но это чисто техническая печатька. Далее, что еще есть? Здесь написано, что эфиры ненасыщенных кислот, да, подобно алкенам, могут вступать в реакцию гидрирования, то есть будет исчезать двойная связь, но ее технически написали, но количество атомов водорода указали верно, то есть здесь должна быть одинарная, а не двойная связь. Далее, у нас обратите внимание здесь. Очень интересно, я бы сказала, полимер написано. Опять же, указали неправильно формулу, то есть добавили воду, и получилось практически то же самое. У нас здесь должно быть с 6 h 10 o 5 n 1 то есть какой-нибудь типа крахмал или целлюлоза, то есть вот такой вариант. Следующее. Опять же, технические опечатки написали NH2 хлора, должно быть NH3 хлор. И снизу а, напишали, написали NH4 хлор, хотя, ну, по идее, NH4OH или NH3 умножить на H2. Хлора здесь вообще, в принципе, в исходных веществах нету, поэтому такая тоже техническая ошибка. Далее, аминокислоты. А, аналогичный вариант, как был по... Несколько слайдов назад, лишний кислород записали, здесь у вас вот такое вещество должно образовываться, потому что уходит молекула воды, значит на один кислородик должно становиться меньше. Что касается дальше у нас цикла алканов, опять же опечатка, здесь у нас должна быть общая формула CNH2N, а написали как будто бы купрум H2N, то есть тоже техническая ошибка. В тех же самых циклоалканах неправильно записали название вот этого вещества. Нумерация почему-то здесь начинается с самого верха. Но если мы разберемся, то есть вот у нас что происходит вот это вещество, то мы начинать будем логично с вот этого атома углерода. Сюда присоединяется метильный радикал, как и здесь. Но нам нужно таким образом пойти вправо или влево, то есть по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы все оставшиеся заместители получили наименьшее значение положений. То есть 1, 2, 3, 4. Тогда правильное название у нас будет такое. Значит, 1, 4 Диметил, то есть здесь все остается также. Два этил, а не три этил, Цикла гексан. То есть неправильно нам указали нумерацию. Соответственно, название тоже неверное. Далее, опять же, опечатка купру вместо С4, то есть малый цикла С3, С4, цикла пропан, цикла бутан. Хотелось бы, чтобы указали побочный продукт. Или хотя бы здесь плюс H-хлор, либо под стрелочкой минус H-хлор. Ну куда-то же еще протон водорода и хлор второй должен деться, поэтому нужно это обязательно указать. Далее. Это уже, ну, вот эту реакцию мы с вами видели, хотелось бы, опять же, либо в квадратных скобочках, либо что вы прописали, что хлорноватистая кислота со временем или на свету, или при слабом нагревании разлагается. И напишите, пожалуйста, на ашхлор и атомарный кислород, а то просто кислород, не совсем понятно, что это такое. Или опечатка типа О2 должно быть, или вот атомарный кислород. В данном случае это атомарный кислород. Таким образом, мы очень быстро, на 15 минут с вами разобрались, какие ошибки встретились в данном учебнике. Я думаю, что вы все это исправите, вопросов больше не должно возникать. Если же вы все-таки еще что-то найдете, пишите в комментарии, мы это добавим, это будет полезно для других учащихся и учителей. Всем пока!